Всем привет! Вчера, наверное, уже многие увидели это в Инстаграме и Фейсбуке. И вот Юлия Максимова выбрали рецепт. Один единственный соус Наршараб. Ну, в общем, сейчас я что хочу сделать? Сварить гранатовый сок, то есть, чтобы это выпустило вот это вот все гран... сок. Потом я это процежу, добавлю специи и проварю до состояния загустения вот такая история покажу что получится из что за сок и как это все получается рецептов много там начиная от 6 часов уваривания но это не про нас поэтому будем вот так вот экспериментировать спасибо юля будем учиться Мешала я тут мешала и вот там уже наверное где-то сантиметра полтора сока Вот прям покажу туда вот там. и все Теперь я это на медленный огонь и пусть это уваривается. Но периодически помешивать буду. Вот в процессе варки я толкушкой помяла ягоды. Вот так. Уже прошло 35 минут. Вот такой вид это все имеет. Теперь я сюда хочу положить специи, вот крупные. Это с, семена кинзы, кориандр так называемый. Крупно помо... смолоть хочу черный перец, мускатный орех положу, немножко... Как это называется? <с -2> Леша. Ну, этот, который мы посыпаем в яблоки. Корица. Корица, соль. И, в общем, поварю вот именно вот с этими семенами. Потом буду цедить. А так вот хорошо, тщательно, вот так вот размять нужно. Так, вот такую, ну, наверное, столовую ложку семян кинзы, кориандр. Так, черный перец мне надо раскрыть. Чайную ложку черного перца. Все это я сейчас слегка измельчу. Еще забыла я сказать, что пену вот как с варенья. Снимайте. Пол чайной ложки добавлю корицы. Я потом буду пробовать. И что, чего мне не хватает, я добавлю. Соль крупная такая. Добавлю. Две чайные неполные ложечки. Так. Мускат. С мускатом аккуратно. Я прям вот буквально на кончике ложечки. Сейчас покажу. Вот так видно вот так и что я еще хотел вот что я хотел самое главное это я добавлю базилик базилик я добавлю ну вот я не знаю даже вот прям несколько листочков фиолетового и несколько листочков зеленого это я буду варить минут 20 вот пусть это все пропитается этим соусом этими приправами вот так. И оставляем на минут 20-30. Не забываем соус помешивать. Вот прошло у меня 20 минут, все специи там соединились. Я сейчас это накрою крышкой и пусть оно остынет немного. Ну, в общем, постоял у меня этот соус часа 2, наверное. Так, теперь мы все перельем в дуршлаг. И будем процеживать. Процесс, я думаю, будет длительный, кропотливый. Будем, в общем, вот так процеживать. Ну вот, я процедила сок. Теперь я понимаю, почему он такой дорогой. Вот, значит, здесь у меня получился литр 200. Нужна кому-то эта информация или нет, не знаю. Все приправы, все я попробовала, все положила как надо. Теперь я хочу его поставить на огонь. И вот он, в общем-то, такой, ну, не жидкий. Но я думаю, что я буду его еще сейчас уваривать, снимать пенку обязательно. В общем, скажу, сколько я его буду варить. Вот прокипел он буквально 20 минут на таком достаточно сильном огне. Уварился соус примерно в два раза. Вот сейчас я разолью по баночкам и скажу, какой вес получился. Вот, так вот, вот такая консистенция получилась. Так, у меня получилось вот такие две баночки. И я взвесила, в общем, было, значит, кило 200, осталось, выварилось 800 мл. Еще раз спасибо Юлии и Максимовой за рецепт. Вот такой соус у меня получился. Готовьте с удовольствием. Приготовьте обязательно этот соус. Всем приятного аппетита. Пока.